Это Тарас. Он дизайнер-фрилансер и практически все свое время проводится компьютером. К сожалению, рабочее пространство Тараса не отличается особой практичностью и комфортом. Его стол переполнен кучей шнуров и USB-хабов, разъемами для розеток и зарядками для гаджетов, флешками и жесткими накопителями, а также проводами от колонок и остальной периферии. Как результат, куча нервов, низкая производительность и маленький заработок. Более успешный товарищ Тараса Максим посоветовал ему эргономичный стол от компании InWood, который совмещает в себе вариативность, модульность и практичность. Тарас тут же обращается в компанию InWood и с помощью менеджера указывает нужные параметры и выбирает необходимый ему набор инструментов, среди которых есть даже встроенный док беспроводной зарядки и дисковое хранилище данных. После этого он получает на свою почту индивидуальные варианты модели от дизайнера, а уже через несколько дней встречает курьера. Прошел месяц, а Тарас уже успел вырваться в топы дизайнеров на всех фрилансерских сайтах, благодаря столу Inwood на его рабочем месте царит чистота и порядок, а все необходимые инструменты всегда под рукой. Как результат, производительность Тараса увеличилась в три раза, а заработок удвоился. Если же и вы, как Тарас, хотите увеличить свою производительность и получать настоящее удовольствие от работы, звоните нам прямо сейчас или заходите на наш сайт. Inwood. Передовые технологии в каждой детали. Поддержите наш проект на площадке Kickstarter и давайте вместе строить умный мир.